Еще 10 лет назад, даже 5 лет назад, трудно было поверить в то, что э, нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. После всех трагедий Великой Отечественной войны, против, после десятков миллионов жертв, после Международного юнгерского трибунала, и тем не менее, сегодня это реальность.